Куда выгоднее инвестировать, в недвижимость или на фондовый рынок акций? Давайте проанализируем критерии недвижимости и акции и сравним, что лучше. Некоторые говорят, недвижимость я могу потрогать, я купил недвижимость, вот она у меня есть, я ее могу потрогать. Это что-то такое материальное. Но вы знаете, что акция, если вы покупаете акцию, то вы покупаете бизнес той компании кусочек бизнеса, и он тоже материальный, потому что у компании есть офисы, у него есть материальные активы. Другое дело, что цена, по которой вы покупаете акцию, она может быть слишком высокой и как раз приближена к себестоимости. Так же, как с квартирами. Есть квартиры с задранными ценами дорогими, их лучше не покупать, и есть квартиры по цене ниже, чем средняя стоимость на рынке. То и другое можно вычислять, но в акциях, есть возможность купить акцию, которая в два раза ниже себестоимости и которая имеет потенциал роста цены чуть ли не в два раза за год, а то и за несколько месяцев. А недвижимость, как известно, уже, в принципе, спросы-предложения устаканилось и найти предложение, когда в два, в три раза дешевле вы можете приобрести квартиру, тут не найдешь. Следующий критерий ⁇ это объем инвестирования. Квартиру, чтобы инвестировать в недвижимость, нужно примерно от миллиона рублей. Чтобы инвестировать в акции, можно начать с любой суммы. Следующий критерий – это ликвидность. Как быстро вы можете достать деньги, либо кусочек денег из вашего актива. Вы не можете продать пол коридора, потому что вам нужно отремонтировать машину. С акциями все просто. Вы можете вводить и выводить любое количество денег из вашего капитала тогда, когда вы захотите. В этом акции удобнее. Некоторые говорят, ну я куплю недвижимость, и мне все равно, сколько она стоит, потому что я буду зарабатывать, сдавая ее в аренду. Примерно на сегодня, если сдавать квартиру в аренду, после всех ремонтов, вычетов у вас будет 1% в месяц, а иногда и меньше. У акций, вы, наверное, не знаете, есть дополнительная опционная стратегия, которая позволяет также сдавать акцию в аренду, как и недвижимость. Кому интересен этот метод, по ссылке будут доступ к бесплатным урокам, где мы показываем, как это работает. Причем сдавать в аренду акцию вам будет приносить примерно... 3-5% в месяц. Это не считая, сколько можно заработать за росте цены акций. Затем, недвижимость. Как быстро ее можно продать? Тут могут столкнуться многие с трудностями, что квартира иногда не продается достаточно долго. Акция, чем она прекрасна? Что если появилась какая-то другая акция, которая имеет больше потенциал роста, то вы можете в доли секунд продать акцию и купить другую, более надежную. О том, как определяется акция, надежность акции, мы также Даем это в своих уроках, как бесплатных, так и уже в программе обучения. Для этого мы используем методы Баффета. Баффет самый богатый инвестор мира, который разработал систему, как находить недооцененные акции с потенциалом роста. И есть бесплатные источники, есть платные. У нас есть система уже сведенных в таблицу информации, какие на сегодня актуальны акции, поэтому этим, этой таблицей можно пользоваться. Поэтому сравнивайте, что вам выгоднее. Можно инвестировать и туда, и туда, но смотрите, если акции более надежны, а есть система, еще важный критерий, это страхование. То есть, если происходит какой-то обвал цены, то вы не можете вернуть вложенные в недвижимость деньги, если она упала в цене. В случае с акциями, также с помощью опционных стратегий можно застраховать свой актив. И если цена акции упадет до нуля, вы можете вернуть полностью свои деньги с затратами только на страховку. А это всего лишь 5% от вашего капитала. Как работает страховка, также мы даем в наших бесплатных видео, которые вы можете получить, пройдя по ссылке под этим видео. Поэтому Сравните. Дело в том, что незнание, как инвестировать в акции, приводит к тому, что вы недополучаете в 5 раз больше, чем вы могли бы получать. Вы можете инвестировать и в недвижимость, и в акции. Но рекомендую изучить рынок акций, потому что он достаточно, имеет гораздо больше преимуществ, чем инвестирование в недвижимость. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях, задавайте и эти вопросы нам. Оставьте свои данные, мы созвонимся и вам расскажем все, как мы действуем, как мы работаем. Вы можете изучить полную программу нашего обучения и присоединиться и овладеть этой наукой инвестирования в акции. Будьте богаты и счастливы!